Итак, схема поделена у нас на две части. Вверху у нас то же самое, как и в предыдущем видео, это схема управления. Здесь у нас вместо блока питания от X наш самодельный импульсный блок питания и выпрямительная часть со схемой управления. Ну, повторяться я не буду, так как в предыдущих видео мы подробно ее уже рассматривали. Перейдем к самому главному, наш самодельный импульсный блок питания. Вот, я выбрал именно вот эту схему. В разных источниках она может немножко отличаться, но я набросал ее в таком варианте и внес кое-какие свои поправки. Когда-то собирал подобную схему, и она у меня Никак не хотела запускаться. Ну, соответственно, тогда у меня еще не было таких навыков, тем более в импульсных блоках питания, как сейчас. И я не мог понять, почему она не запускается. Хотя номиналы всех деталей я в точности повторял по схемам, найденным в интернете. И самой главной проблемой оказался вот этот двухватный резистор. Это питание нашей микросхемы. Оно у нас берется ну, в разных источниках по-разному. В некоторых от переменки через диод. Через выпрямительный диод, то есть одна полупериодная выпрямитель с добавлением электролитического конденсатора, питание поступает на первую ногу. Но я считаю это лишним, и как в других источниках, более, считаю более лучшим, использовать питание для микросхемы напрямую через этот ограничительный резистор с плюсовой линией входного диодного моста. Входной диодный мост можно использовать от компьютерного блока питания. Практически любое, от 3 ампер до 5 А. От всех компонентов, которые вы установите, будет зависеть выходная мощность. Так вот, во всех схемах, которые я находил, этот резистор везде указывается... С номиналом 47 килоом И после сборки схема не запускалась. И все дело было в питании микросхемы. Этого номина... Этот номинал был слишком завышен. И микросхема не запускалась. Минимальное питание для микросхемы должно быть 12 вольт. После того, как я замерил напряжение на первой ноге, оно было порядка 8-9 вольт. Это недостаточно. Заменил резистор на 37 килоом и схема благополучно у меня запустилась. Данная схема является самой популярной и самой надежной. Это полумостовой импульсный преобразователь. В данном варианте, при использовании данных деталей, как в моей схеме, этот блок питания может выдавать мощность примерно 400 Вт. Входные выпрямительные конденсаторы. Ну, в моем варианте там стоит 1 на 400 вольт. Здесь номинал указан 220 микрофарад. Можно поставить как и более меньшие емкости, так и более емкие конденсаторы. Выбор емкости этих конденсаторов будет значительно влиять на выходную мощность. Тут, как я уже объяснил, на 37 килоом у нас резистор, обеспечивающий питание микросхемы, идущий на первую ногу. Стабилитрон тут вставить никакой не нужно, так как он уже предусмотрен в микросхеме. От него же у нас подключен ультрабыстрый одноамперный диод, но данном случае SF28. Это могут быть любые ультрафасты. Ну и здесь сама обвязка микросхемы. От первой ноги у нас электродетический конденсатор, подсоединён к минусовому проводу к земле на 100 микрофарад 16 вольт, 100 нанофарад пленка, 1 нанофарад. От второй ноги у нас идет частота задающая RC цепочка, состоящая из резистора 15 килоом и конденсатора. Можно использовать как керамику, так и пленку 1 нанофарад. Третья нога у нас подключена между конденсатором и резистором. Четвертая нога у нас земля. Пятый и седьмой вывод микросхемы поступают на силовые ключи случае я использовал rf 740 это полевые MOSFET транзисторы можно также использовать любые из подобной серии например 840 вы там просто больше запас по напряжению у этих же больше пас потоку они рассчитаны на 10 ампер но считаю лучше использовать их так как схема не имеет защиты при кратковременном замыкании вторичной обмотки вся схема у нас может взорваться но с использованием например вот этих транзисторов я нечаянно все-таки замкнул выводы вторичной обмотки ну буквально не больше секунды и схема у меня абсолютно осталась живой и ничего не взорвалось. Только ограничивающие и затворов я поставил на 22 Ом. От шестой ноги к восьмой ноге у нас подключен пленочный конденсатор 220 нФ, и сток первого транзистора, а также сток второго, соединены между собой и также соединены шестым выводом микросхемы. От них у нас идет разделительный конденсатор, подключенный к одному из выводов первичной обмотки. Его расчетное напряжение 400 вольт, емкость, ну я считаю, самая оптимальная, один микрофарад. И сток второго силового ключа подключен на землю, на минус. Сток первого силового ключа у нас подключен на плюс. В случае с двумя конденсаторами, второй вывод первичной обмотки подключаются между соединенными последовательно двумя электролитическими конденсаторами с расчетным напряжением 200 вольт каждый. В случае использования одного электролитического конденсатора на 400 вольт, вывод первичный данный вывод первичной обмотки подключается плюсом к общему плюсу. Трансформатор от компьютерного блока питания с шестью выводами вторичной обмотки, средние два из которых является коса общей, крайние левые у нас будут 10 вольт, крайние правые 28 вольт. Подключение можно будет видеть здесь. Минус мы берем от косы и крайним двум выводам трансформатора подключаем два ультрафаста. Данная схема, я считаю, максимально упрощена и ее несложно будет повторить любому начинающему радиолюбителю. Обычно на первичной обмотке вот здесь размещают так называемый снайпер. Я его не ставил вообще, так как он чрезмерно греется, и чтобы он качественно выполнял свои функции и работал, его нужно очень грамотно рассчитать. Вообще он нужен для того, чтобы гасить паразитные токи самоиндукции, которые возникают при подаче прямоугольного импульса на обмотку трансформатора. Но я бы не сказал, что его отсутствие каким-то образом, неблагоприятным образом влияло на работу схему. Без него схема тоже прекрасно и стабильно работает.